Друзья, всем привет! Это канал Вероника в США, канал, на котором я рассказываю о жизни иммигрантов в Америке. И вы знаете, я задалась вопросом, а в какую страну из Америки я смогу уехать? Какая осталась еще нормальная страна, в которой такая с западными ценностями, со свободой слова, со свободой мысли, со свободой... Со свободой вообще. Где, где осталась такая нормальная страна, в которой я могу себя чувствовать свободно и комфортно? Вы знаете, я столько получаю э, э, комментариев по поводу колбасной иммиграции что мне уже, честно говоря, надоело. Я еще раз повторю. Ребята, я не жила очень богато в России, но я в России никогда не голодала. У меня все там было нормально. У меня была квартира без ипотек, без кредитов, в которой я могла жить. У меня была новая иностранная машина. У меня в России все было нормально. Я не покупала себе майки по 30 тысяч рублей. Но тем не менее на еду, на комфортный образ жизни мне хватало. И когда вот такие комментаторы пишут, что все люди, все иммигранты поехали за колбасой, чушь собачья. Да, безусловно, немаловажный компонент иммиграции – это достойный уровень жизни. Мы же не переехали, там, скажем, в страну третьего мира. Мы переехали в страну с самой развитой экономикой, потому что мы понимали, что здесь можно будет жить достойно. И я вам хочу сказать, до сегодняшних дней, искренне хочу сказать, до сегодняшних дней Америка себя так и показала. Я... Получила поддержку от государства, я получила поддержку от людей. Я вообще получила очень много поддержки, и моя адаптация была сложна только в том плане, что это была иммиграция. Но чтобы как-то ко мне меня дискриминировали, или не брали на работу, или... ну не давали каких-то пособий положенных, потому что я эмигрант, ничего такого не было. Более того, я всегда могла свободно выражать свои мысли. Всегда в любом обществе, ну как в любом обществе, мое общество это моя работа, потому что моя работа дала мне друзей. Соответственно, если мы куда-то с ними идем, я могу сказать то, что я думаю, даже если все они думают по-другому. И это мне очень нравилось в Америке. Отсутствие такого ожесточения, когда человек высказывает какое-то другое мнение. И вот прошло пять лет моей миграции. И, и так много мы с моим мужем, я бы сказала, вложили в нее. Вложили не денег, вложили сил. И тут на пятом году нашей жизни здесь Америка нам преподнесла вот такую опуху. Мама, прости, закрой уши. Потому что то, что происходит на сегодня в США, это действительно жопа. США обесценила на сегодня все свои ценности. Самое главное и самое важное для меня было, что я или мои дети, или мой муж смогут добиться справедливости, если что-то произойдет. Справедливости в суде. Вы знаете, как у нас в России проходят суды. Вы знаете, это все прекрасно. Я не хотела в такой стране жить. Я хотела жить в той стране, если будут залазить в мой дом, если будут э, нападать на меня и на мою семью, я позвоню в полицию, и полиция приедет меня защищать. Я переехала в такую страну. И это были, наверное, главные причины, по которым я переехала. А теперь Америка все это начинает у меня потихоньку отбирать. И мне... Как и многим-многим иммигрантам, ну, как бы это как выстрелил в голову. Ребята, вы что делаете? Мы приехали, потому что у вас такие ценности. Мы приехали, мы их принимаем, мы хотим жить по закону, мы хотим жить по закону. Я не витаю в облаках и не буду вам рассказывать, что в Америке перед законом все равны. Нет, конечно, нет, конечно, некоторые равнее, но... В масштабах страны и в масштабах жизни простых людей для Америка намного справедливее. Так вот, ну давайте перейдем к вот этому. Когда, вы знаете, мне говорят, что О, они там встали на колени, ради бога, они все вообще могут встать на колени, ползти на коленях, рыдать на коленях, это их право. Меня беспокоит другое, что на сегодня у людей забирают право на коленях не стоять. Я не хочу стоять на коленях, как и многие-многие американцы, которые не хотят стоять на коленях перед афроамериканцами. А вы нас этого права лишаете, причем таким самым плохим способом. Увольнением с работы. Вы, наверное, все знаете историю компании Гуччи, когда русскоязычную женщину уволили, потому что на каком-то митинге она не встала на колени. И потом ей предложили уволиться собой с формулировкой «Мы не думали, что вы пойдете против коллектива». Ребята, это вам ничего не напоминает? Вот ничего это вам не напоминает? А мне очень сильно напоминает Я э, никогда не работала в Советском Союзе Но я очень много смотрела советских фильмов И вот это вот Вы отбиваетесь от коллектива Это очень-очень на это похоже Это неприятно, это страшно И Америка, как она могла зайти в такой виток Когда это все здесь стало реально Когда самое Фактически, на мой взгляд, свободная страна мира позволила или допустила этого себя. Это первое. Второе. Очень многие блогеры говорят, что, ой, чего вы так волнуетесь, что вам так это интересно, Чем вам так это важно, Чего вы нам задаете вопросы, потому что происходит здесь, зачем вы это делаете, потому что что вам от этого, я вам Опять же, в том же видео говорила, да, меня здесь погромы не коснулись. Ребят, но когда я вижу кадры из Ocean City, когда толпа черных малолеток бьет трех или двух, или четырех белых ребят, я это не могу не проецировать на своих детей. Не могу. Когда, вы знаете, грабят бизнесы, когда их поджигают, когда а, избивают людей, которые пытаются свои бизнесы защитить, и полиция при этом бездействует, я не могу это не проецировать на себя. Мне Я давно не веду свой инстаграм. Я ленивая в этом плане. Я давно его не веду и давно за ним не слежу. Но вот недавно почему-то я открыла а, пришедшие мессенджи, и человек мне пишет еще черти когда, когда вышел фильм Дудя, Силиконовая долина, или как, оно, как она там, Кремниевая долина. Что вы по этому поводу думаете? Да, ребята, ничего я по этому поводу не думаю. Сопли это сахаром. Этот фильм. Это так, сразу отвечу, потому что вопрос такой был задан. А к чему я говорю про эту Кремниевую или Силиконовую долину? А говорю я это к тому, что вы знаете, судя по действиям компании Google, компании Facebook, я понимаю, что мы со своими десятью долларами гораздо свободнее, чем эти со своими миллиардами. Хорошо это или плохо? Потому что меня в детстве учили так. Деньги не нужны для того, чтобы покупать дорогие бренды. Модированные шмотки. Мой папа всю жизнь называл шмотками. Ужасное слово. Деньги не нужны для того, чтобы там покупать супер-пупер машины. В первую очередь деньги нужны, чтобы не оказаться в начале пищевой цепочки. А второе для, для свободы. Чем больше у тебя денег, тем более ты свободный человек. Смотря на Цукерберга, смотря на, всех эти, на всю эту политику Гугла, когда они удаляют ролики людей, которые не согласны с тем, что сейчас происходит, которые этим возмущены, я понимаю. Блин, ребята, насколько вы не свободны. Тут Цукерберг предложил 30% руководящих должностей в Фейсбуке отдать черным американцам. Не, чувак, давай ты начнешь с того, что ты... От отдашь позиции девелоперов черным, ну, посмотрим, как твой фейсбук будет работать, что ж с руководящих, или вообще отдай свой дом вот Амазону там предложили 50% прибыли отдать отдай 50% прибыли что ж ты нам такой пример показываешь, потому что, понимаете, ребята это так противно я понимаю, что ко мне они дойдут и в мой дом они зайдут но они никогда не попадут и никогда не нанесут ущерб кому-то там из демократов, которые все фактически миллионеры, и никогда не нанесут ущерб Цукербергу, сидящему за семью замками. И от этого противно, и от этого горько, и от этого вся эта мысль о том, что ты можешь быть талантливым человеком и этим заслужить свою свободу, Рушится, а это ужасно, ребята, это ужасно, потому что лично для меня моя внутренняя свобода и моя возможность высказывать свои мысли очень важна, как она важна для многих других людей. И нету здесь расизма черные и белые, есть допущенная безнаказанность, для толпы маргиналов, которые крушат и разрушают памятники, которые не знают истории. Я вот работала в Индхеме над кладбищем пяти отцов-основателей, в том числе и Бенджамина Франклина. И я думаю, что они сейчас переворачиваются в гробу. Вот честно. Если бы я создавала эту страну и создала ее такой, как какая она была до последних событий, я бы собой гордилась. Я бы собой очень гордилась. Если бы я создала такую страну, в которую стремится поехать, приехать и жить миллионы, миллионы людей, я бы собой очень гордилась. И ради каких-то политических очков, или ради каких-то там э, выборов, или чего-то еще, Отдать всю свою историю, отдать свою родину, отдать свое право на свободу, на откуп, разжечь это специально, потому что это, ребята, это все не про справедливость, это все не про расизм, это все не про равенство. Это, это все простайки маргинальных людей, которых достаточно неплохо кормят и позволяют жить достойно если бы в России в России не каждый нормально зарабатывающий человек живет на том уровне, на котором в Америке живут нищие, которые получают пособие понимаете и еще одна мысль вы лишаете моего, меня моего права, как и сотен других, миллионов других людей, на безопасность. Я всегда поражалась, как Америка может быть такой безопасной страной. Потому что мой, мы ездим в центр детский, самый большой центр, госпиталь, больницу лечить детей. И для того, чтобы туда попасть, мы должны проехать несколько, мы их называем говно-районы, простите за это слово, но таких не очень благополучных районов. И всегда, когда мы эти районы проезжаем, я своему сыну говорю, вот так вот ты будешь жить, вот так и здесь ты будешь жить, если ты не будешь стремиться и не будешь зарабатывать деньги». И причем, что я вам хочу сказать, я не еще раз повторюсь. Даже если вы будете зарабатывать здесь мало денег, даже если ваша работа здесь будет неликвидна, вы себе сможете позволить очень неплохой уровень жизни. У меня работа неквалифицированная. Я имею возможность иметь дом в хорошем районе, водить детей в хорошие школы, э, я не знаю... Иметь две машины на семью и очень комфортно себя чувствовать. То есть тут просто не надо быть люмпином, маргиналом и наркоманом, который спускает на наркотики все свои деньги. И если ты этого захочешь, ты этого добьешься. Не, так, не таким Не так это сложно, как сделать, допустим, в России. Даже при отсутствии поддержки родителей и всего остального. Просто надо к этом, этого хотеть. Просто надо работать и все. И у тебя это будет. Вот так устроена Америка. Но при этом, при всем, вот эти вот маленькие, молодые которые сейчас вот, вот там, вот белые особенно, вот я хочу сказать про белых, которые там на этих баррикадах сидят, которых кормили в школах бесплатно, которых выучили бесплатно, какого уровня у них образования мы уже брать не будем, если они себе позволяют такие мысли и такие поступки, которым родителям давали субсидии на жилье бесплатно, фудстемпы, пособия по безработице и так далее и тому подобное. Они не знают, что такое жить по-другому. Они плохо обучены и образованы. И практически нигде не были для того, чтобы понимать, что то, что творится, это ненормально. Что то, что создавалось веками, разрушать нельзя. Что каждый бизнес, который создал человек, это колоссальный труд и колоссальные затраты в ущерб определенным вещам. Идиоты. Вот простите, я хочу сказать идиоты. Я причем на Фейсбуке у меня несколько друзей, которые вот, вот это вот постят, да, там надо Колумбусу Колумбу памятник снести надо, вообще все разнести надо, все в клочья. Я хочу сказать, ты что-нибудь построил для того, чтобы это разнести? Вот всегда я это говорю своему сыну. Не смей, если ты злишься, ломать вещи, потому что ты это не создал. Ты швырнул стул, вот попробуй ты этот стул сделать. Попробуй ты спилить дерево, попробуй ты его выстругать, попробуй это сделать. Вот это, наверное, такая такой вакуум, которое создало это государство, когда человек может прожить только на пособиях и прожить нормально, сытно наверное и породило целое поколение вот таких вот дураков которых теперь не представляю я каким образом можно переобразовать да, и вот последнее в Америке надо много работать это правда для того, чтобы иметь свой дом, мы с мужем очень много работаем. В последнее время много работает он, я работаю меньше, но был период, когда было наоборот. И я не готова поступиться своим домом для ваших вот демократических игр, как соловьев, либерастических игр, это же из нашего Соловьева любимая фраза. Я хочу, чтобы все было как прежде. Чтобы я звонила в полицию, и она приезжала меня защищать. И, потому что американские полицейские, я не говорю чины, начальники. Я говорю, вот эти вот американские полицейские, это те же люди, которые живут среди нас, это те же люди, которые нас охраняют, отвечают за нашу безопасность. И в отличие от России, я всегда знаю, знала, во всяком случае, до последнего времени, что я позвоню в полицию, и там будут решать мою проблему. В России я всегда знала, что в полицию не надо звонить, потому что проблем будет еще больше. Поэтому... Не очень мне нравится то, что происходит на сегодняшний момент. Хочу сказать, то, что происходит в Америке на сегодняшний момент, это трэш. Люди, очень многие бегут из штата под названием Нью-Йорк, а там громаднейшая русская диаспора, наверное, русскоязычная диаспора, наверное, самая большая в мире. Люди спрашивают, а где, какие республиканские штаты лучше? Что, до чего вы довели, блин, эту нормальную страну? Для чего вам это все так сильно было нужно? Для чего вы довели людей, которые... Я не говорю про корпорации, они переживут и выкарабкаются. Я говорю про вот эти вот мелкие частные бизнесы. Я, наверное, э ментально, вот этот хозяин вот этой маленькой кафешечки, или этого маленького магазинчика, или этой маленькой заправочки, или этого маленького э прачечной, я, наверное, ментально вот такого типа человек. И я не представляю, насколько... Человеку может быть обидно, что создавая рабочие места и платя налоги, вы его лишили права на оборону, вы его лишили права на защиту своего бизнеса, вы его лишаете права вообще, вообще делаете его абсолютно бесправным перед толпой маргиналов и дураков. Человека, который работал, человека, который платил налоги. И теперь они кричат: Дефан да полыс! Давайте прекратим финансирование полиции. А вы сколько налогов? Я хочу спросить, заплатили, чтобы Дефан дополыс. И кто решает, куда его налоги пойдут? Наверное, все-таки хозяева этих маленьких бизнесов сами вправе решать на что пойдут их налоги. Не только ж на ваши субсидии, не только ж на ваши фудстемпы, не только ж на ваши э, страховки. Короче, ребята, то, что происходит, это ужасно. Куда, где, куда ехать, где остались нормальные страны, я не знаю. Я надеюсь все-таки, что все это ну, скажем так, то есть резинка, она растягивается, растягивается, пока она не лопнет, либо не отскочит обратно. Я вот жду, когда она отскочит обратно, потому что все-таки есть «раднеки», все-таки в Америке много маленького бизнеса, независимого маленького бизнеса, в отличие от вот этих всех чудо-корпораций. И в Америке много адекватных, нормальных людей – я вот думала, думала все, господи, выберу Трампа, выберу Трампа, и все закончится. А вот теперь я думаю, выберу Трампа, а закончится ли? Или будет продолжаться эта вакханалия, спонсируемая демократами? Ребята, я хочу вам задать вопрос. Напишите вы, особенно те, кто жил в каких-то других странах, которые видел эту жизнь в этих странах изнутри, какую вы на сегодня считаете страну самой максимально приемлемой для жизни человека, самой адекватной для жизни, самой подходящей для жизни э, человека, в которой можно себя чувствовать комфортно, и в которой ты будешь иметь право выражать свое мнение, и в которой ты будешь иметь возможность заработать денег, и в которой тебе будет, ты будешь себя чувствовать в безопасности. Вот такой у меня вопрос в связи с последними событиями в Америке. Пожалуйста, я вас прошу, подписывайтесь на канал. Хочу сказать всем спасибо, кто это уже сделал, потому что нас, нам до 2000 осталось 19 человек. Подписывайтесь, мне будет очень-очень и очень приятно. Ставьте пальчики вверх, если вам... Вы согласны с тем, что я говорю. Если не согласны, ставьте пальчики вниз. И до встречи в следующем видео. Пока-пока.